Как инвестировать в индекс SP 500 в Украине? Будем разбираться в этом видео. Доброго времени суток, друзья. Меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел вас всех поблагодарить за то, что у нас уже 7000. За это вам огромное спасибо. Большое спасибо вам за те комментарии, которые вы пишете. Видно, что вам тема инвестиций для украинцев все более становится популярной. Надеюсь, вы найдете много полезной информации для себя на моем канале. Ну и также хочу вас пригласить в свой телеграм. Ссылочка на него будет в описании. Если интересуетесь фондовым рынком, инвестициями, то наверняка вам этот канал будет интересен. Подписывайтесь, жду вас здесь. Ну а теперь вернемся к теме нашего видео. И, наверное, если вы его смотрите, то вас интересует вопрос, а как же инвестировать в индекс S&P 500 в Украине? Немножечко водной информации. Дело в том, что купить... Сам по себе индекс S&P невозможно, потому что это, собственно, индекс. И для того, чтобы это сделать, нужно купить либо все компании, которые входят в данный индекс, а напомню то, что их ровно 505, углубляться в тему того, как компании попадают в этот индекс и как они отбираются, мы в этом видео не будем. Если тема интересна, вам пишите в комментариях, я ее разберу в последующих видео. Но вы должны понимать то, что... В индекс S&P 500 входят 505 крупнейших компаний США, которые составляют порядка 70% всего фондового рынка. Таким образом, данный индекс является бенчмарком американской экономики, на который, в принципе, все обращают Внимание. Ну и очевидно вы по этой же самой причине решили обратить свое внимание на него тоже, потому что во всех новостях, ну и в принципе везде сравнивается доходность индексом широкого рынка, он же S&P 500. Как правило, вот на сегодняшний день его доходность за последние 10 лет чуть больше 12%, что очень даже немало. Ну и соответственно эффективность фондов И эффективность инвесторов и трейдеров считается хорошей, если вы перегоняете этот индекс хотя бы на несколько процентов, то вы считаетесь успешным инвестором, трейдером и так далее. Если это происходит, как у Уоррена Баффета на протяжении там, больше чем 40 лет, то соответственно вас называют оракулом. Да, в частности, Баффета называют оракулом и замахи. Ну, такое лирическое отступление. Так, давайте теперь к теме нашего вопроса: как же инвестировать данный индекс. Как я уже сказал, это либо покупка тех же акций ровно в такой же пропорции, как он содержится в S&P 500, но, к сожалению, не всем это сделать будет возможно, потому что по самым минимальным подсчетам, если покупать отдельные акции данного индекса, то на это нужно потратить, ну, больше 100 тысяч долларов. Это как минимум, наверное, по самым грубым подсчетам. И дело в том, что его еще нужно будет ребалансировать в зависимости от индекса. Короче, это очень большой головняк, и вряд ли кто-то будет этим заниматься, потому что 500 тысяч, компании насобирать но это не очень простое занятие для того чтобы эту всю тему упростить и все-таки инвестировать в широкий индекс в индекс широкого рынка были созданы и тф фонды ну я думаю что вы тоже о них слышали если нет то можете поискать информацию у меня на канале итак Относительно ETF фондов, их я здесь предложу вам на выбор несколько. Выбирайте абсолютно любой. Единственное, что там цена у них разнится, а условия по работе практически одинаковы. У всех годовая комиссия составляет порядка трех процента плюс-минус десятая процента. Поэтому достаточно выгодные условия для держания данного инструмента у себя в портфеле. Итак. Первый и самый авторитетный и старый, будем говорить так, это, конечно же, фонд Вангарда на индекс S&P 500. Его график перед вами. Видите то, что стоимость одной акции данного фонда стоит 337 долларов на сегодняшний момент. Данный фонд вы можете приобрести у любого брокера. То есть вы открываете счет у брокера, о которых мы поговорим чуть позже. Сейчас я просто расскажу о перечне, индекс... о перечне фондов, которые можно выбрать для себя для инвестиций в СНП. Первый из них, я уже сказал, это Vanguard, его тикер VU. Следующий, который я могу вам предложить, это фонд IVV, это фонд BlackRock iShares, который я держу у себя в портфеле отдал ему предпочтение, это не имеет особо большой разницы, я так считаю. Лично некоторые выбирают индексы Vanguard, я выбрал индексы iShares, но все то же самое, его стоимость 368 долларов, немножко дороже, чем Vanguard. И еще один, который можно посмотреть, это фонд от Spider, Графики его сейчас на ваших экранах и, как видите, стоимость 366 79 тоже немножко отличается, но практически графики, естественно, повторяют полностью поведение индекса S&P5. 500. Итак, основной, наверное, вопрос: через кого можно это все купить в Украине? Итак, несколько есть вариантов. Давайте пойдем от иностранных брокеров. В частности, будем рассматривать сейчас американского брокера Interactive Brokers, у которого вы можете зарегистрироваться, ну и собственно пополнить у него депозиты и приобретать вот данные индексы, которых, данные фонда, которых я сегодня говорил. Регистрация достаточно. Проста. Единственное, то, что существуют ежемесячные комиссии за неактивность, но ну и как правило, разумные сто... разумная сумма для инвестиций через данного брокера, будет ну, порядка 10 тысяч долларов, скажем так, хотя бы от 5 тысяч долларов. Не имеется в виду, что конкретно вот в данные фонды да, на индекс SP 50 а общего депозита, потому что э, съедают комиссии за свит-перевод, съедают комиссии за ежемесячную неактивность, которая будет равняться 10 долларам, если вы заведете больше 2000 долларов, что в принципе достаточно э, много, я бы сказал, поэтому чем выше ваша сумма депозита, для данного брокера, тем меньше вы будете платить комиссии по соотношению к вашему телу депозита, соответственно. Немного более простой вариант, если вы не располагаете суммой в 10 тысяч, можно использовать и регистрацию через субброкера. ArtCapital – это украинский субброкер Interactive Brokers. Вы должны понимать то, что АртКапитал не является брокером, вы не отправляете свои деньги на счета АртКапитала. Это реферальная прокладка, которая получает определенные бонусы за вашу регистрацию и за вашу торговую операцию. Если говорить вкратце, то разница будет в комиссии. При регистрации напрямую Interactive Brokers вы будете платить за покупку и продажу актива 1 доллар. Если это стоимость... Акции превышают 100 долларов. Если до 100 долларов, то там будет исчисляться в процентном соотношении. Соответственно, через арт-капитал вы будете платить 1,5 доллара, но при этом у вас не будет ежемесячных комиссий в размере 10 долларов за неактивность. Соответственно, если ваш, у вас малый капитал до, я не знаю, 1000-2000 долларов, то вы можете смело выбирать арт-капитал. Никаких рисков вы не несете, потому что ваш счет и ваши деньги находятся на счетах у Interactive Brokers. Напомню, это один из топ-5 лучших лучших брокеров Соединенных Штатов, ну, и он занимает лидирующие позиции на протяжении уже достаточно долгого времени, это достаточно авторитетный брокер. Ну, а Art Capital является просто его субброкером у нас на территории Украины. Почитайте, погуглите, у меня есть видео по поводу Art Capital, можете с ним ознакомиться, да, и, в принципе, в Ютубе тоже найдете немало информации. Едем дальше, следующий брокер, который можно смотреть у нас на территории Украины непосредственно, это Freedom Finance, наверняка вы о нем слышали, очень продвигали они совсем недавно. Свою тему по поводу инвестиций в ОВГЗ сейчас немножко процентные ставки стали неинтересны, поэтому чуть они подутихли. Но врывается со всей силой а теперь в IPO. Предлагают также инвестиции в IPO непосредственно через себя. Тема IPO тоже достаточно интересна, но о ней будем говорить в следующем видео. Итак. Регистрируйтесь в Freedom Finance, к сожалению, непосредственно через с украины с украинского Freedom Finance у вас не получится инвестировать в иностранные активы, но это можно будет сделать через Freedom Finance Keeper, европейского брокера, который тоже благополучно зарегистрируют даже представители вот украинского... Украины, грубо говоря. Потому что если вы хотите инвестировать в иностранные активы, другой возможность через Freedom Finance сделать это не получится. Дальше, брокер универ это украинский брокер в том числе существует точнее украинский называется он фонд ярослав мудрый это украинский фонд который повторяет динамику индекса snp 500 достаточно интересный инструмент тоже рекомендую обратить на него внимание и сейчас еще вот совсем недавно был релиз мобильного приложения первое мобильное приложение по инвестициям в украине теперь Украинцев тоже есть такая возможность. К сожалению, сейчас не все инструменты представлены. Нет сейчас акций иностранных компаний, отдельных акций иностранных компаний. Но, тем не менее, это уже шаг навстречу к светлому инвестиционному будущему, будем говорить так. Скачать его вы можете уже в App Store и в Google Play, насколько я понимаю. Приложение уже релизное. И в нем же вы можете уже инвестировать в тот же фонд Ярослава Мудрого. Повторяет индекс S&P 500. Для этого нужно, естественно, быть, чтобы у вас был Открыт счет в инвестиционной группе «Универ». Друзья, на этом, пожалуй, все. Большое вам спасибо за внимание. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вы думаете о инвестициях в S&P 500 в Украине. Возможно, есть еще какие-то другие способы, о которых я не сказал в этом видео. Пожалуйста, поделитесь. Буду вам очень благодарен. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. С вами был Вячеслав Костенко. До новых встреч. Пока.